наблюдали в натуральную величину. Это называется наркокатастрофа у нас в городе. То есть несколько минут машину вскрывали, вытаскивали магнитолу, колонки, снимали колеса по ночам. У нас ездили скорые с собирали трупы. То есть скорые вообще сбивались, постоянно ездили на передозировки. Что-то надо было делать. Мы увидели своими глазами, что происходит. И после того, как ты это видел, у тебя выбора-то немного. Первая мысль, если это я вижу, и молчу, кто я тогда такой в своем городе вообще. К концу 90-х проблема с опиоидами в России стала особенно острой. Зависимых становилось все больше. Люди умирали от передозировок и заражались ВИЧ. Государство не справлялось с эпидемией. Тогда же в России появились люди, которые пытались бороться с проблемой без его помощи, но кардинально разными способами. Мы когда столкнулись, мы когда начинали, в городе был слоган «Кто не колется, тот лох». И наша задача была этот слоган переломить всеми способами. Мы переломили, но но следующий слоган звучал так «Кто колется, тот чухан». В этот момент вылезли какие-то там эти, и говорят, так нельзя, наркоманов надо жалеть, наркоманов надо понимать. Что их понимать, когда их по 30, по 40, по 50 человек в день в багажниках там везут, на веревке полузгнивших притаскивают, ну что понимать? Ну, куда понимать? Их надо спасать. Ну, понимать это долго, это нужно. Евгений Ройзман, бывший мэр Екатеринбурга и бывший глава организации «Город без наркотиков», которая прославила его на всю страну. Сегодня он пишет книги, руководит музеем икон и благотворительным фондом имени Ройзмана, который помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А вот криминальная обстановка в то время, начиная э, года, наверное, с 89-го, здесь ну уж, ужас, я, может, поэтому... И перенес все легко, потому что кололся. упоришься как свинья, и вроде все, и нормально. Не торговал, только ленивый. Из меня барыги не получился. Мы швырнули наркоторговца за 300 грамм ханки. Сначала там его э, вызвали на встречу, там он сел в машину, мы э, представились сотрудниками. Это конец 80-х. Он говорит, вы себя в зеркало видели, сотрудники. А мы говорим, ну, мы везем тогда тебя на кислотную свалку. Он все отдал, все понял. Андрей Кабанов – бывший соратник Ройзмана, который основал с ним город без наркотиков в конце 90-х. К тому времени Кабанов поборол многолетнюю зависимость от опиатов. Он продолжает работать в организации по сей день. Нам повезло, нам уже, мы уже все были взрослые к тому моменту, мы все были из бизнеса, у нас были какие-то деньги, какое-то понимание, какие-то контакты в городе. Мы сумели договориться со всеми, мы разговаривали со всеми, лидерами неформальными, со всеми лидерами общественного мнения, там, с представителями всех существующих в городе группировок, самых разных. И разговаривали со всеми, и договорились, что мы не будем в своем городе давать торговать наркотиками, потому что это наш город. Это была такая э, стихийная революция, наркореволюция. Люди, э, потому что уже в любом подъезде, в любом доме там торговля шла, там все видели это, и никто ничего не делал. Менты кормились, от этого, большинство кормились. И, как всегда, восстание. И нас все получилось, нас поддержал весь город. Покуда мы знали, откуда берутся наркотики, да, я и сам брал их, да, и мы знали, что целая там система по торговле, мы начали заниматься оперативной деятельностью. То есть собирать информацию и со знакомыми порядочными милиционерами, с ментами, с хорошими, начали это все отрабатывать. Поставили пейджер, абонент 002, без наркотиков. И на этот пейджер мы начали получать сообщения о торговле в городе. Буквально за какой-то короткий срок 5000 сообщений. Мы взяли, объехали выяснили, что да, это подлинное сообщение. Вот. И не давали торговать наркотиками. Когда мы начинали, мы про реабилитацию не думали вообще. Мы просто видели, как в центре города торгуют в открытую наркотиками, как ездят ментовские уазики, деньги получают с наркоторговцев. И мы, когда блокировали торговлю в цыганском поселке, Негде было взять в городе героина. Пришел парень, просто зашел, зашел в магазин, наркоман, хотел что-то украсть в этом магазине. Варов к нему, к нему подошел и говорит, хочешь бросить колодцы? Это был Антон Борисов. Он говорит, хочу. Он говорит, пойдем. Он его завел в подвал и чисто на наручники пристегнул его к трубе. Кормил его, поил. вот. И на самом деле он на вторые сутки заорал отпустить меня, на третье смирился. Через неделю он уже был здоров. Привезли второго, э, чемпиона Европы по настольному теннису э, Алексея Веркин. Вот, он начал колоться в Германии, играл за Бундеслигу в теннис, мастер спорта международного класса, начал колоться. Кто-то услышал, что у нас уже есть кто-то, но это же расходится быстро, его тоже привезли, его тоже закрыли в, этот, в подвал. А третьего привезли э, Армянина. Забыл уже, как его зовут, нормальный парень, сейчас не колется, семья, дети. У Антона Борисова, сразу скажу, у него двое детей, два высших образования. Вот, он был, вот с него начался революционный центр. И в этом подвале уже человек пять уже было, мы думаем, о, стоп, в этом подвале уже больше не вывести. И нам отдали садик, брошенный на изоплите, который сейчас является революционным центром. Там был такой срач-бардак, мы все там вычистили, очистили. И у нас этот центр заполнился так быстро нафиг, что с ума сойти. Очередь у нас была на три года. То есть люди... А потом еще у нас появился уже белоярко. У нас было порядка 400 человек единого разово. И поэтому на моем опыте было принято решение, что наркоман должен находиться не менее года. Вот за год ломаются все связи, ломается мышление, перестраивается и тому подобное. И мы... Настаивали, чтобы наркоманы у нас были не менее года. Надо понимать, что такое еще реабилитационный центр. Это к нам заезжают наркоманы, там некоторые были там с 10 стажем, заезжают наркоманы, которые знают всех наркоторговцев. У нас еще система была такая, человек, когда попадает на карантин, там первые дни он приходит к себе, и когда только хоть чуть-чуть начинает соображать, его выводят в общую жилую такую комнату, большой стол, у него несколько листков бумаги, и он пишет сочинение. Ну, сочинение условное такое название, это там, так называли сочинение. Он пишет «я такой-то, такой-то». И там ряд пунктов. Первое, когда начал употреблять, с чего начал, с чем сталкивался, каких наркоторговцев знает, у кого брал, в какие годы э, брал, где сталкивался ли э, с тем, что торгуют э, правоохранительные органы, там, или крышуют правоохранительные органы. Ну, там куча пунктов, и он по всем этим пунктам проходил вот, и писал. Все, эти анкеты попадают ко мне в руки. Вот я смотрю, вот я смотрю адреса. Все, в какой-то момент, оп-адрес серьезный, знаем из нескольких источников. Приезжаешь, говоришь, слушай, вот ты писал про этот адрес, да, можешь закупиться. Он говорит, могу. Все, и договариваемся там. Город без наркотиков до сих пор продолжает содействовать полиции в поимке наркоторговцев. По словам Кабанова, за время работы они помогли посадить 8 тысяч человек, из них около 20 — сотрудников полиции. Ну да, в 18 лет я первый раз то есть, ну, подсел на иглу. Ну, то есть систематически я уже не мог обходиться без вещества вообще абсолютно. Начал функционировать там, у нас тут, фонд «Город без наркотиков», начал там активную там борьбу да, там с наркоманией деятельность там, цыганского поселка так немножко подсократилась, да, там стало поменьше, там и сложилась так ситуация, что ну, там, я начал употреблять с братом уже. Я взломал дверь ну, по-нашему, по-мирскому, да, там у бухгалтера, так скажем, монастыря, да. И вот руководитель центра порекомендовал родителям поместить меня вот в город без наркотиков. Ну, что как-то ну, понял привезли меня на изоплит. Положили, пристегнули наручник. кровати. Было лето, причем жуткая жара. В Москве, я не помню, ну, там человек 60, наверное, было больше. Может. Закрыты форточки. Ну вот такие условия как вот. Кормили нас там, там. Хлеб, вода, трехразовое питание. Ну, вот те же наркоманы там убили там уже же наркоманов сами же употребляли, у ну, которые там уже там были более старшие сами употребляли. Вот, ну так скажем самоутверждались за счет тех людей, которые там на наручниках Пробу я там 54 дня, 2, ну да, 54 дня на наручник. Потом там, меня увезли снова в Епархию, эту. я оттуда благополучно убежал и все и снова начал употреблять наркотики. В основном привозили родители. За всю историю фонда два или три случая было, что человек сам пришел. Очень маленький процент, когда люди приходили сами. Очень маленький. Это вот Леха, Павка пришел сам. Ну, может, за все время человек 30 пришло сами. А через фонд уже прошло там тысячи и тысяч. Когда меня спрашивают... А почему вы пристегивали там? Ну, обычно это звучит наркоманов приковывали к батареям там, и так далее. Ну, во-первых, не к батареям, а сетка кровати, к боковинке на одну руку. Во-вторых, не приковывали, а пристегивали. Когда спрашивают, ты человеку задаешь вопрос, вы пробовали когда-нибудь с одним наркоманом справиться? Когда у нас их на карантине было порядка 100 человек, двухъярусные кровать, это все люди, я же говорил, это преступники. Это Дерзкие это. А тем более, когда идет, все равно какая-то ломка идет, децензикация там. И мало ли что у человека, ну, даже друг друга, чтобы не побили, не уранили. Там же люди разные. И их пришлось фиксировать. Потом, когда их стало меньше, когда мы научились это все вот, ну, меньше, перестали, надо обносить Это не было издевательством, это не было, это была мера необходимости. Ну, удерживали там силы, безусловно, там удерживали силы. То есть у меня хотелось уйти, и, там, ну, как, куда я уйду, там ходят, там, ключники, там, вот, одна дверь, вторая дверь, я пристегнутый наручник. Куда. У меня была возможность убежать оттуда, там, по слухам, да, там, что могут, там, потом поймать, там, не знаю, там, ну, какие-то последствия все-таки, ну, был у меня такой страх. Если человек не хочет, он берет и уходит берет и уходит. У нас это в договоре написано. Взял, собрался и пошел. Вот. Потому что, смотрите, он человек попал. Он в какой-то момент начинает понимать, что лучше здесь быть. Причем многих привозят, я вам открою страшный тайн. Его уже привозят, и у него выбор либо тюрьма, либо к нам. Причем я иногда цинично говорю, вот смотри, ты не пойдешь к нам, Тебя все равно рано или поздно пасают. А когда были оперативные сотрудники, мы же телефон берем, посмотрели, вот это, это, это. Мы говорим, ты торгуешь, потому что у тебя вот, люди тебе пишут, ты повез, ты принес, это все видно. Любой телефон скрываешь, они тупые, они думают, что их никто не посмотрит. Посмотрели, говорим, ну ты сядешь, давай выбирай, к нам или туда, к вам. Сегодня в России работают сотни, а то и тысячи учреждений, устроенных по принципам города без наркотиков – изоляция, психологическое давление и труд. Иногда в таких центрах практикуются жестокие телесные наказания, а уйти из них добровольно может быть очень сложно. То есть мы а, отрезаем человека от наркотиков, мы а, говорим человеку, внушаем, что жизни у человека с наркотиками нет, и мы говорим, что мы не дадим тебе колодц никогда в жизни больше. И человек учится жить по расписанию, по порядку. То есть вот прописано: подъем встолько, зарядочка, умывание, уборка, подготовка. Они постоянно, вот как в армии, основная задача состава офицерского, чтобы не минуты спокойно. Я второй раз лежал в 19-й наркологии в Москве, и там была девочка верующая медсестра Ольга, и вот она чуть тихонечко, тихонечко зерно заложила, и я вот так потихоньку, потихоньку пришел в церковь и это мне очень без церкви невозможно это я понимаю у меня не получалось там я был ну вот там, там в религиозных центрах я там, там диток эти бесконечные вшивки какие-то да там, там колдуну там различные там какие-то я не знаю там места силы там для кого-то там варкаи меня ездили заговаривали там колдун что-то там надо мной крутил там Целитель, там что со мной пытался сделать. Ну, все было тщетно, абсолютно тщетно. Ну, и, и вот, познакомившись с программой, на анонимные наркоманы, я увидел, что ну есть люди, которые не употребляют наркотики, живут счастливо, да, там как-то. Появилась какая-то такая надежда, что ли, что. но ну, у меня тоже получится. У меня нету знакомых, которые, вот, ну, пройдя фонд «Город без наркотиков», перестали… Ну, есть люди, с кем я сейчас выздоравливаю в сообществе, которые пришли, прошли тоже фонд «Город без наркотиков», но перестали употреблять только здесь. Может, тогда было не их время, время сейчас пришло выздоравливать. Но у меня вот такой опыт, и как-то вот так вот. Возможно, кому-то он помогал, не знаю. Миф, миф того, что Ройзман такой герой и спасает наркопотребителей, он до сих пор живет, в принципе. И кто-то считает, что это так и было. Ну, на тот момент не было, наверное, никакой альтернативы, поэтому это и имело такой общественный резонанс сильный. До сих пор приходится с этим разбираться. А кто-то до сих пор считает, что заколы человека в наручнике и вот там на хлебе и воде, там, не говоря уже про какие-то издевательства, то, что это нормально. И с, с наркоманами типа так и надо. По-другому они не понимают. Но вся суть-то в том, что... Я знаю очень много примеров, когда, конечно, люди не бросали, а еще сильнее начинали употреблять. И, не знаю, выходили оттуда там явно со сломанной психикой. Если человеку там чуть больше 20 он прошел через такие испытания, вряд ли кого-то это сделало сильнее, когда человека ломают как личность в первую очередь. Это не работает. Если в городе без наркотиков и похожих организациях использовали жесткие меры, то другие активисты действовали иначе. Они не заставляли людей бросать наркотики. Вместо этого они призывали наркопотребителей пользоваться презервативами и одноразовыми шприцами, чтобы снизить риски заражения ВИЧ и гепатитами. Такой подход пришел в Россию благодаря зарубежным организациям. Снижение вреда появилось в конце 80 но ну уже как официальный подход здравоохранения в Великобритании, в США, в европейских странах, в Австралии. И он начался с того, чтобы снижать вред от э, инфекционных заболеваний, то есть люди употребляли наркотики инъекционным способом, при помощи шприцев не стерильных шприцев никто не знал о том, что таким образом передается ряд инфекционных заболеваний начались эпидемии вич гепатитов гепатита б гепатита с и для того чтобы эти эпидемии остановить начали раздавать шприцы ну и поняли что таким может быть подход здравоохранения Аня Саранг президентка фонда имени Андрея Рылькова, который помогает людям употребляющим наркотики в 2009 году получила степень магистра наук в области наркотиков и наркополитики в университете Лондон Лондона и в 2015-м магистра медицинской антропологии в Университете Амстердама. Получается, уже больше 20 лет этим занимаюсь. Я начала работать в проекте Outreach Москва, организации «Врачи без границ». У нас была отличная команда, супер э, ребята, порядка 20 человек, которые каждый день выходили на такие горячие точки Москвы, там на Лубянку, Пичий рынок тогда так был, и Лумумбе, еще какие-то общем места, где проводился аутрич, где реально был огромный поток людей, употребляющих наркотики. Зуб ногой ничего не знали Ни про ВИЧ-инфекцию Ну про гепатиты что-то начинали тогда У кого-то начали эти гепатиты появляться Но про ВИЧ-инфекцию никто даже не задумывался ну, Мы начали делать разные брошюры Общаться с людьми Начали выпускать журнал «Мозг» Это такой был очень популярный журнал Уличный для людей, употребляющих вещества И всякие такие интересные проекты Тренинги для людей, употребляющих наркотики Где мы учили как раз вот Навыкам здоровья, навыкам защиты себя Я очень длительное время употреблял наркотики, сейчас уже там несколько лет их не употребляю, но в конце 90-х годов э, я их э, употреблял и, э, ну, я жил не в Москве, я жил, э, есть такой город Тверь, вот, он находится недалеко, но ну, как бы, э, это совсем другой город, и, ну, на улице встретил людей, которые э, сказали мне, Тут, ну, там, слушайте, нужны там чистые баяны, да, вот, и вот у нас есть брошюрки про ВИЧ, про, ну, там, про гепатит, и меня, конечно, удивили эти люди. Я думаю, да ну нахуй. Но э, э, что-то... Просто так люди дают, да Для меня это было реально не, непривычно Потому что, ну, в своей жизни Я, я, я привык, что всем от меня Что-то ну, нужно, да вот. А тут, ну, Какие-то люди, которые ну, Что-то дают и ничего не требуют взамен Я стал ходить ну, там, К этим людям аутрич, ну Как я узнал, они называли себя аутрич работниками да, я не знал Что это за слово, Думаю, что, -то, что -то такое вообще Вот, и в какой-то момент Мне эти люди, ну, ну, говорят, Максим, слушай, а ты не хочешь э, э, стать одним из нас? Там какие-то были крочные деньги, они были абсолютно не, ну, не референтные в масштабах, э, ну, там, зависимости, да. Вот, ну их ни на что там не, не хватало. Но э, это было приятно, то что, ну э, то, что, чем я занимаюсь, там ценят и готовы, там это как-то делать. Вот, но. Повторюсь, это было не важно, но ну, ну, там деньги это были не важно. Вот, там, ну, там важно было то, что я понял, что я могу быть э, полезным, нужным, да. Конечно. У меня ВИЧ-положительный статус, я с 97 года ВИЧ-инфицирован. В 1997 году это, конечно, была реально страшная новость. Было такое знание у наркопотребителей, ну и врачи тоже транслировали то, что ну там как бы, ну осталось немного, ну там как бы там несколько лет и ну вы все должны умереть. В седьмом году не было доступной терапии, а наркопотребителям Терапия от ВИЧ-инфекции, ну, лекарство от ВИЧ было недоступно. И это было для меня, конечно, шоком. В девяносто ом году, когда вот этих знаний не было, что там с ВИЧ -там можно жить, Вот стал как-то более активно употреблять тяжелые наркотики, чтобы как-то не было, боль... ну, как-то, я не знаю, там отчасти более легко там, принимать вот эту новость, да. И я помню, у меня была такая мечта, думаю, блядь, ну ладно. Дожить бы до миллениума, посмотреть бы одним глазком, как там в этом новом веке, и думаю, хуй с ним, и, и умирать можно. Вот. Но как-то моя жизнь сложилась по-другому, вот. я что-то все не умирал и не умирал, появилась э терапия, я перестал употреблять наркотики, вот. и в общем я уже живу достаточно Долго. Андрей Рыльков, он был одним из активистов и учредителей движения FrontAids, движения FrontAids, которое как раз боролось за доступность антиретровирусной терапии для всех людей, которые в ней нуждаются, и в том числе людей, употребляющих наркотики. И антиретровирусная терапия, она все-таки стала доступна в том числе людям, употребляющим наркотики. Ну и Андрей, он делал очень много, он создал профсоюз аутрич работников, уличных социальных работников и вот сам участвовал в тренингах, ездил в регионы, мы проводили очень много исследований вместе с ним. Ну, то есть он прям очень сильно помог э тогда, мне кажется, всем вот этим международным организациям, российским организациям, э внес такой личный свой вклад в, в, в хорошее понимание наркосцены России, изменения на наркосцены, каких-то приоритетов. Вот. Очень высоко профессиональный был человек э и такой очень приверженный. Ну и очень хороший друг друг, его все, конечно, очень любили. Ну и, собственно, были все предпосылки к тому, чтобы эта работа продолжалась российскими уже властями на официальном уровне и так далее. Ну, конечно же, никто не ожидал, что в начале 2000-х произойдет столь глобальный поворот э, российской политики в целом, в том числе и наркополитики, и что осуществление таких программ станет просто невозможным. В 2016 году фонд имени Андрея Рылькова признали иностранным агентом. Мы каждый вечер выходим в места, где собираются потребители наркотиков, там или пешком, или на автобусе и, и раздаем там чистые шприцы, презервативы, ну это для того, чтобы люди не инфицировались ВИЧ-инфекцией при использовании одного э, шприца, мы делаем там тесты на ВИЧ, э, консультируем людей по различным вопросам, по вопросам здоровья, по юридическим вопросам. Также фонд занимается социальным сопровождением. Те люди, кто хотят что-то поменять в своей жизни, в различных контекстах встать на учет в спеццентр, центр перекумариться, наладить взаимоотношения там, с родственниками, наладить взаимоотношения с детьми, да, вот, мы оказываем им социальную поддержку. Мы их сопровождаем в лечебные учреждения, помогаем восстанавливать ну, там, документы и консультируем по разным вопросам. Вот. отверженность мне отлично ничего не надо что-то еще на а есть не в общем есть ряд таких веществ которые вызывают физиологические изменения в теле человека и человек не может просто, Ну, то есть может, конечно, перестать употреблять, но это связано с синдромом отмены, с огромными болями, с психологическими проблемами. Человеку тяжело как-то функционировать, продолжать. И поэтому, конечно же, просто так сказать человеку, что нужно бросить наркотики, ну, иногда это как бы достаточно нереалистичная позиция. Потому что нельзя просто так взять и бросить наркотики. Какое-то вещество, от которого ты зависишь. Это серьезный процесс, для которого, конечно же, нужна серьезная помощь и хорошая подготовка, и также осмысление, действительно ли этот процесс будет ну, оптимальным для человека. Мы э, смотрим на мир отрезво и, и понимаем, что всегда будут люди, которые употребляли, употребляют и будут употреблять наркотики. И наша цель сделать э, их практики без, безопасней. Наша цель сделать так, чтобы э эти люди не инфицировались э, вирусом ВИЧ, геп гепатитом С, не приобретали различных постсонных осложнений. Э, в общем, это прагматичный подход, который бе бережет здоровье и жизни людей, употребляющих на на наркотиков. И э, тут еще, мне кажется, важно заметить то, что он... Э, а, а, Но ну, это про права человека, это про права людей, употребляющих наркотики. Эти люди также достойны а, заботы о своем здоровье и о своих жизнях, как и другие люди, абс абсолютно. Вот это окно, вот это окно и вот. раз, два, три, вон приоткрыто.